У нас есть свобода воли, и у нас нет свободы воли, но у меня ничего не получается, у меня нет никакого призвания, у меня нет никаких талантов, мне ничего не нравится. Кто ты, что ты, зачем ты? Тут же тебя осыпет зла, там все будет бесконечно легко и весело. Ну какие бизнесмены-то, алло? Все гениальное просто, но не для всех досягаемо. Представьте себе такую ситуацию, у вас есть какой-то товарищ и он спрашивает у вас совета: а вот мол хочу заняться каким-то видом спорта, но не знаю каким, может что подскажешь. При этом всем он ростом выше двух метров и худощавого телосложения. И в таком случае первые мысли, которые приходят на ум это баскетбол, может быть волейбол или плавание. Или другая ситуация и другой ваш знакомый спрашивает такой же вопрос, каким спортом заняться, да? подскажи что-нибудь. При этом всем он низкого роста, коренастого телосложения, то в таком случае мы уже не будем думать о баскетболе, в первую очередь уж точно. Скорее всего, это тяжелая атлетика, может быть борьба или метание ядра. Понимаете, даже людям, далеким от спорта, на интуитивном уровне понятно, что генетика оказывает огромное влияние на наше тело, и вследствие чего на предрасположенность к тому или иному виду спорта. Также нам всем просто и понятно то, что. Есть какая-то предрасположенность к тем или иным заболеваниям в большей или меньшей степени. Достаточно посмотреть на ближайших родственников. Да даже знаете, в народе, в наших широтах есть такое выражение, да у них вся семья алкоголики. И действительно, есть научные факты о том, что э, есть генетические детерминанты, которые предрасполагают к тем или иным зависимостям, к тем или иным заболеваниям, как психическим, так и физическим. Или вот возьмем, например, кота. Ни у кого и в голову не приходит мысль о том, что кот должен летать. И действительно, скажут многие, с чего бы таким мыслям в голове быть, если коты в природе не летают. Но, ребята, мы же люди, мы можем перешагнуть природу, мы можем извратиться над ней. К примеру, как это сделал житель Нидерландов, который а, смастерил из своего мертвого кота летающее чучело. Такая же история происходит и с теми, кто идет против своей предрасположенности природной, или, по-другому сказать, генетической. То есть его жизнь как метафора летающего кота. А ведь летающий кот — это неэффективно, это ненадежно, это сложно, это трудоемко, и, в конце концов, это не эстетично. в отличие от орла. Орел просто рождается орлом и уже может видеть, например, зайца, с высоты 3 километра в траве где-то, орел мужем может по праву своего рождения развивать скорость 240 километров в час и тому подобное. Просто потому, что он родился орлом. И самое здесь интересное то, что человеку все это понятно. Но почему-то непонятно, что генетический фактор а, играет значение не только, когда речь идет о летающих котах, а, болезнях и спорте, а еще и... В том числе о профессиональной сфере. Почему кто-то ходит на работу и радуется ей, радуется жизни, не испытывает эмоционального выгорания, вследствие чего добивается успеха в своей работе. В отличие от других людей, которые ненавидят свою работу или учебу, которые испытывают тяжелейшую усталость от нее даже при выполнении каких-то простых и мелких задач испытывают на ней скуку, какую-то злость, отвращение, вследствие чего страдают в жизни. Это все крайне важные вопросы, потому что наша профессиональная сфера – это то, вокруг чего вращается большая часть нашей жизни. Сначала мы учимся в школе для того, чтобы учиться в ВУЗе, потом мы учимся в университете для того, чтобы работать, а потом сама работа. Но вот тут давайте поподробнее, чтобы было максимально понятно в цифрах. Если в сутках 24 часа, то 8 часов в среднем мы спим, остается 16. Но когда мы проснулись, мы не можем сразу же начать работать, сколько-то времени уходит на подготовку к работе. Допустим, в среднем это 2 часа. Далее сама работа с часовым обедом это 9 часов, остается всего лишь 5. Далее нужно также добраться до дома, возможно заехать в магазин, приготовить ужин какие-то другие мелкие дела также отнимают у нас время. И вот остается всего лишь три часа, и это уже очень страшно. Если добавить сюда то, что мы устали после рабочего дня, становится еще хуже. А если подумать, что наша работа нам омерзительна, и мы страдаем на ней, то придется признать, что 90% от всего времени своей жизни такой человек просто испытывает боль. В таком случае ни о какой эффективности не может идти речь, какую эффективность может воспроизводить человек, которому плохо. Никакую. А если нет эффективности, значит не денег. От, отсюда уже могут вытекать другие жизненные проблемы. Если бы Майкл Фелпс не послушался бы своих генов, или бы просто не понял их, и не стал бы заниматься плаванием, а занялся бы каким-то другим видом спорта, стал ли бы он таким же великим спортсменом, каким он стал? Сложный вопрос. Если вообще говорить о формуле большого успеха в любом деле, то это знание плюс опыт, который базируется на фундаменте генетики или предрасположенности. Потому что сколько бы много маленький человек не узнавал, сколько бы он много не нарабатывал опыта, он все равно не сможет конкурировать в баскетболе и играть в него на должном уровне с высокими людьми. И есть исследования, которые показывают генетическую предрасположенность к обучаемости и умению работать с большим количеством информации. И есть исследования в генетике, которые показывают взаимосвязь с заниманием управляющей должности или лидирующей позиции по жизни и генов. Также есть исследования, которые выявляют влияние генов на предпринимательскую способность но самое интересное это когда исследовали близнецов ведь у них очень схожий генный код и как выяснилось то что многим из них близнецам нравится одна и та же работа с одной и той же интенсивностью с одним и тем же объемом этой самой работы также есть очень интересный феномен когда близнецы воспитывались по разным семьям ну по каким-то жизненным обстоятельствам, и по сути прошли разную социализацию, и вот когда их исследователи нашли уже в взрослом сформированном возрасте, и психологи общались с ними, то выяснилось то, что их первородные векторы каких-то желаний, мотиваций и так далее очень схожи все равно, да, пройдя даже разную социализацию. Просто у кого-то они были реализованы в хобби, у кого-то они были в профессии, у кого-то они были сублимированы, у кого-то подавлены, у кого-то нет, но суть в том, что их структура а, все равно была похожа. Ну хорошо, допустим, наша профессиональная сфера, та работа, которая нам будет нравиться и та, которая у нас будет получаться, зависит от генетики. Но тогда почему человек не может обнаружить ее? в чем здесь проблема, почему человек говорит, что «Да у меня ничего не получается, у меня нет никакого призвания, у меня нет никаких талантов, мне ничего не нравится и так далее. И отвечая на этот вопрос, я позволю себе ответить метафорой сексом. Э, прости господи, да, действительно. Э, только вспомните, что изначально из себя представлял секс. Это базовая функция размножения, которая естественно очень и очень сильно прописана в наших генах. Это ну, базовая программа человека размножится. Посмотрите, что стало с этим понятием сейчас. Секс оброс в уличной, лживой, искаженной моралью. Секс оброс бесконечными просто манипуляциями. Например, начинает какой-нибудь маши которая выторговывает э, прошлогодний был айфончик у кого нибудь Васи, заканчивая манипуляциями в рекламе транснациональных корпораций. Секс оброх с э, страхом, стыдом, предубеждениями какими-то по этому поводу, тревогами, завистью в том числе, да, у кого-то секс есть, у кого-то нет, и так далее. Здесь, понимаете, можно говорить очень-очень долго, да, сюда же какие-то одобрения социальные к сексу или нет. Здесь проблем очень много у людей, но я хочу лишь напомнить, что изначально это всего лишь очень базовая, вот крайне базовая, простая функция человека, но тем не менее человек умудрился заработать на ней очень и очень много проблем. А что касается призваний да, или профессиональной какой-то самоидентификации, то это загубить намного легче и проще, нежели базовую функцию размножения. Может быть просто рождается, знаете, ребенок и уже с месячного возраста идет какое-то навязывание какого-то ложного вектора. Например, вот твой папа вернулся с работы юристом. Твой папа юрист, он работает в юридической компании. И это здорово, малыш. Ну и так далее, понимаете? Я когда вырасту, хочу спиться и умереть от пьянки. Потому что у меня папа такой, и мама такая. Или быть, может, просто в ребенке убили веру в себя, и он даже боится подумать, что из него бы получилась классная рок-звезда. Ну, к примеру, он просто даже об этом не думает, он не может это себе позволить, даже в мыслях. Или, может быть, родители как-то запугивали, да, то есть, если ты не пойдешь учиться туда-то, то ты там от нас не получишь денег, то все, иди работай. Работу ты там только грузчиком найдешь за 15 тысяч и так далее. То есть какие-то запугивания, да? Или вот эта история. Знаете, в нашей семье, ну и пошло, поехало. То есть, ну, к примеру, в нашей семье никогда не было богатых. Или в нашей семье никогда не было бизнесменов. Ну, естественно, в нашей семье не было бизнесменов. Но откуда им быть, если 70 лет Советский Союз? Ну, какие бизнесмены-то, Вот, и понимаете, и так далее, вариантов очень много, в конце концов есть западная практика э, детей трансгендеров, когда родители меняют им их пол, но суть не в этом, суть в том, что, понимаете, нарушить какую-то самодификацию профессиональную для родителей и социума, это просто изи, понимаете, это просто очень легко, то есть, если пол могут поменять, ну, это вообще просто, я бы сказал, три по цене одного, да, три в одном – это такой бонус к более серьезным проблемам. У социума и у родителей очень-очень и очень много вариантов, как загубить в ребенке его тонкие позывы к самореализации. Ну а что происходит потом? Страх пустоты, дезориентированность и потерянность по жизни. Словно маленький котенок в мегаполисе. Кто ты, что ты, зачем ты. Депрессия. Также такие люди часто увлекаются наркотиками, испытывают чувство скуки, бессмысленности жизни, какую-то тоску, грусть. Но это все производные от нереализованности. Что такое нереализованность? Это когда человек ростом 2 метра, находится в помещении метр пятьдесят. Немножко потерпеть можно, но... На длительных временных отрезках это мучительно больно. Если бы рыба лишила, что она собака, и попробовала бы выпрыгнуть на берег и бегать и лаять, то она бы судорожно задохнулась. Точно так же, как задохнулась бы собака, если бы она решила стать рыбой и пожить под водой. И точно так же задыхается эмоциональный интеллект. Ценность человека от ненавистной работы или от... Чувство неопределенности жизненного пути конечно с другой стороны надо понимать что генетическая предрасположенность это не волшебство и не надо заблуждаться что лишь правильно выбрав свой путь тут же тебя осыпет зла там все будет бесконечно легко и весело получаться все будет по щелочку пальцев нет а, также будет какой-то элемент работы так, также может возникать какая-то усталость по крайней мере физическая также может быть что-то не будет получаться с первого раза и это все нормально Просто в этом направлении будет расти э, проще и интереснее, будет по расти получаться быстрее. Э, нравится это в целом, занятие будет больше и радости будет больше приносить по жизни. Также конкурировать в этом направлении будет э, проще, нежели в других родах деятельности. Поймите меня правильно, я не хочу нагнетать и врать и говорить то, что э, все детерминировано и у нас нет свободы воли, а наша генетика мотает просто из стороны в сторону по жизни, как мешки с картошкой в трамвае. Нет, я считаю, что у нас есть свобода воли, но просто говоря в контексте да, призвания какого-то профессиональной самоидентификации я хочу сказать, что давайте представим такую вот метафору, что есть множество лестниц, которые как бы олицетворяют профессии, то генетика нам обеспечивает в этой, в этой ситуации, да, в этой картине уже несколько первых ступеней где-то больше, где-то меньше, которые, как известно, самые сложные, а наша задача выбрать максимально конкурентную, у которой будет баланс предрасположенности, развитости, потенциала будущего роста, ситуативных возможностей, комфорта ну и так далее. Но опять-таки, с другой стороны, у всех разные генетические потребности, у всех разный потенциал, у всех разная выносливость, ценность и так далее, очень много параметров, но суть в том, что кто-то может получать зарплату в 35к, и там терпеть начальника морального урода. И ему нормально на самом деле живется. Ну, субъективно нормально. А кто-то нет. Кто-то, ну, вот просто у него глаз начинает дергаться. Или там какие-то проблемы с ЖКТ случаются. Он просто на работу ходить не может. Потому что у него там синдром раздраженного кишечника случается. То есть до такой сильнейшей психосоматики может дело доходить. Кто-то может терпеть там вот какую-то несвободу на работе. Кто-то не может терпеть. Кому-то очень важно... Вот иметь самореализацию в жизни и там какое-то предпринимательство или там работать в то время, когда он хочет. А другим, ну как-то, ну да, да, они скажут, конечно, они скажут, что и денег больше хотели бы, что и свободы больше хотели, но на самом-то деле им нормально. Может, в отпуск съездят, может, я не знаю, выпьют на выходных. Но на самом-то деле им нормально. Я ни в коем случае не подумайте, не оскорбляю этих людей. Мы все разные, и я их тоже понимаю. Это их жизнь, это их реальность. Это неплохо и нехорошо. А есть другие люди, которые испытывают огромное количество проблем, если не занимаются тем, чем должно. Они вот ну, не могут без этой самой самореализации. Поэтому, если вы именно такой человек, которому это очень важно, это самореализация, которому очень важна эта свобода и так далее, то обязательно двигайтесь в этом направлении, как можете. Потому что те многие проблемы, которые у вас есть, скорее всего есть, они отпадут сами собой и действительно жизнь кардинально меняется. При том всем, что кажется, что проблемы вроде бы ты не лишал и как-то целенаправленно на них не воздействовал. Вот, и если есть какие-то сомнения по этому поводу, то откидывайте эти сомнения, идите вперед. Если же эти сомнения перерастают уже а, в страхи, которые мешают идти вперед, или же если вы вообще не знаете, чем вы хотите заниматься, какие у вас сильные стороны, какие у вас предрасположенности, то ссылки есть в описании, все это быстро прорабатывается а, офлайном или онлайном. Значит, также на сайтах есть номера на мессенджеры. Если хотите задать какой-то вопрос, также welcome. Ну и будьте здоровы, всем доброго.